Здравствуйте! Сегодня у нас, какой у нас 10 да, апреля 2020 года, канал Народовластия, программа Плохие новости. Я Вячеслав Мальцев, у меня прямой эфир, вещаю в дальнюю зарубежье. Напишите, как слышно, как видно. Так, ага. Что тут пишут? спрашивают, ждут эфира печенеги и половцы. Это очень весело. Слава выйдет в эфир с хунтой. Слышно-видно. Слышно-видно одним Когда словом. ты начал говорить, Слава выйдет в эфир с хунтой. Ну, понятно. Вот. Борода вышел на абордаж. Ура! Так. Значит. Вот, первое, что хотелось бы сказать, завтра в 17 часов у нас будет эфир. Это пер... Завтра два эфира. Первый будет в 17 часов, и насчет, собственно, будет вечер поэзии и песен. Да, наш соратник Борис, он сочиняет прекрасные стихи. Я причем знал, что некто. Борис Яковлев является, по сути, гениальным поэтом, но не знал, что это наш Боря. Представляете, какая потрясающая ситуация, и вдруг я это внезапно для себя открыл. Такое бывает, да. То есть я знал, что у нас есть соратник Борис Яковлев, я знал, что есть замечательный поэт Борис Яковлев, но я не знал, что это одно и то же лицо. То есть стыдно, конечно, но бывает. Так мы устроены. То есть это называется, а слона и не приметил. Мальцев такой э, прозорливый, да, там на другом конце мира углядеть может что-то, а здесь вот и не углядел, представляете. Бывает. Так что завтра встречаемся с Борисом, он будет нам петь песни, читать стихи и так далее. Дальше в 20.00 будет прямой эфир у нас ну это тоже с Борисом будет прямой эфир в 20.00 будет эфир с соратниками там любой может выйти по скайпу ради бога выходите, будем общаться номер скайпа под видео в описании я сейчас размещу ну и в завтрашнем эфире он будет висеть, этот номер скайпа любой сможет позвонить кроме того хотел бы Сказать, что вот наша соратница Екатерина э, сейчас больна, я сегодня узнал ну, только что. Она и так, в общем-то, не очень здоровый человек и пожилой человек. А тут она еще заболела коронавирусом. Так что я хочу, чтобы там кулачки держали кто-то, кто верит в Бога, помолились за нее, потому что ей, конечно, очень нужна наша поддержка. Я уверен, что она сейчас смотрит, Екатерина мы желаем выздоравливать и чтобы все было хорошо, потому что, конечно, я очень сильно огорчился сегодня, очень огорчился. То есть надо как-то выходить из такой ситуации. Так. Ну, давайте поговорим про эфир, да, про э, сегодняшний день. Во-первых, вот волонтеры и программисты сейчас очень нам нужны волонтеры для работы в интернете. Сейчас у нас уже начало кое-что получаться, и это очень хорошо. Я думаю, что сейчас некие большие проекты мы сможем политически ворочить уже внутри интернета. То есть до этого у нас не получалось такое. То есть получалось только у кремлевцев, получалось за большие деньги, а мы можем сейчас, я думаю, делать то же самое на энтузиазме, это будет Лучше. Почему? Потому что это будет от души. И вот э, сейчас, конечно, нужны программисты, потому что огромное количество работы предстоит. Ну, минимальный там, допустим, зайти на какую-то остановку да и разместить там что-то. Как помните, Навальный э, вещал с остановки. Только нам нужно это системно делать. У нас насчет этого есть э, серьезные э, планы. Поэтому очень бы хотелось получить помощь. Звоните, пишите, на Телеграм пишите, пишите ввмальцав64собак.gmail.com Слава, как ты относишься к О Генри? Очень хорошо к О Генри отношусь. Я когда-то в детстве, там, в юности прочитал все, что, в общем-то, было напечатано на русском языке. И вы знаете, может быть, это как раз тот писатель, который, говорят, вот должен приходить именно в юном возрасте ну как-то да, я может быть некоторые вещи не совсем понял да, а вот допустим у Бекона сейчас какой-то юбилей был, да, у Фрэнсиса Бекона, он написал э -э, «Новая Атлантида и опыты и наставления». Вот я тогда же, вчера спрашивали, что я прочитал там, в шестом классе, вот как раз ведь, вот они в ряду книги стояли, вот прочитал Бекона. но ну, «Новая Атлантида» это такая э -э, утопия, собственно, и, может быть, тогда я и загорелся идеей идеального общества. А, так вот, Генри, наверное, как раз я в то же время читал о Генри, и некоторые вещи, они пронизаны, ну не знаю, какой-то отдаленной такой сексуальностью, наверное, может быть, я не мог понять там вот последний лист, наверное, да, до конца не мог прочувствовать, да, вот, или там пока ждет автомобиль, какие-то другие вещи. Ну, зато... Все остальное очень хорошо, понял. У Генри, я к нему очень хорошо отношусь. «Короли и капусты» конечно, гениальное произведение для тех, кто понимает, что такое государство, что это нет ни хрена. Когда как определенные люди, там, да, ну и сам Макиавели считали государство верхом развития человечества, верхом культуры, Верхом, э, так сказать, науки, верхом искусства, да, и все это вот государство. На самом деле мы сейчас видим, что государство – это только машина для подавления нас с вами, никакой это не верх, а это как раз базовая точка, на которой мы можем э, что-то построить. Слава мне, сегодня 60, Валерий Спорт. Ну, хороший ник, спорт, 60-й спорт, это очень здорово, в общем-то, как вы обратили внимание, мир э, сейчас очень разный, да? то есть те люди, которые э, жили всегда, в общем-то, в нормальных условиях, я имею в виду в Америке, в Европе, Совершенно спокойно доживают до 100 лет, ну или там до 90 с чем-то. И при этом достаточно активны. То есть мы, я вот вокруг себя вижу людей, которым по 80, и они бодрые, бегают там. Не то что с собачкой гуляют, они куда угодно могут пешком уйти, да. И ни, ни в чем себя не ограничивают. То есть вполне могут вечером в ресторане выпить бутылку вина, да, там, поесть что-то жирной какой-то пищи совершенно спокойно, да, там, поплясать, потанцевать, а с утра как огурцы быть, и, в общем-то, это правильно, так и должен жить человек. Конечно, в России год за три, но я вам желаю, чтобы у вас было все в порядке, чтобы вы жили долго и счастливо, и чтобы ах, а вот, а, вот этот вот Ник Спорт, он вас а, ввел дальше и дальше и дальше по жизни. «Новая Атлантида», «Утопия» это по Платону, Ну, «Утопию» Томас Мор написал, да, посвятил а, это, в общем-то, послание Петру и Гидию, его якобы другу, да, так что «Утопия» это а, «Новая Атлантида». Я когда говорю про «Утопию», я имею в виду стиль, да, я имею в виду форму, то есть если 184 год, там или «Замятина мы это антиутопия, то, допустим, Новая Атлантида или Сама Утопия, или Тамаза Компанелла, Город Солнца, это утопия. То есть желание автора рассказать о каком-то мире, который. Ну, более совершенный, чем тот, в котором мы с вами живем. Я имею в виду социальный, мер, биологический, конечно же. Эфир ваш толкаю в класс, Владимир Пеньков, спасибо огромное. Причем сейчас мы немножко исследовали эту тему. оказался одноклассники очень благодатная почва очень благодатный, то есть такой, ну там, конечно, банят мгновенно, но там идет рост э, совершенно бешеный, то есть ватная публика, представленная в одноклассниках, э, теперь нуждается в правдивой информации, теперь нуждается в правдивом анализе, и в общем-то это очень хорошо, это очень хорошо, сейчас понятно, что ватная публика уже к Путину никогда не вернется, понимаете, сейчас тот... Э, Период, когда мы делим в одну публику. Часть придет к нам, часть придет к Гиркину, да, но ну, никуда от этого не денешься. И вот сейчас борьба за душ, борьба за умы, да, не время ловить рыбу, да. Время ловить человеков. Помните, как Спаситель сказал, вот сейчас мы человеков ловим. И поэтому любая ватная площадка, она должна окучиваться. И вы, пожалуйста, давайте ссылки, комментарии, врезайтесь там, спорите, Это очень важно. Сейчас нам нужно как можно больше тех, кто еще вчера был ватником, а сегодня они уже ими перестают быть. Мальцев Чат вообще читает или о своем гутарит. Пит спрашивает, ну как и о своем гутарит, и чат иногда читает. И пишет, почему вам не нравится русский мир, ну как раз вот в, это, в тему да, русского мира. Вы понимаете, что такое русский мир в понимании тех, кто придумал это выражение. Это же глобус эрефии да, вот глобус РФ, и вам нравится глобус эрефии? Конечно нет, конечно, блобус РФ никому не нравится. Конечно, все хотят, чтобы мир был круглым, да? но чтобы это была планета Земля, а не отдельно взятые РФ, закрытая железным занавесом, безусловно. И Потому что если железный занавес Всегда приходится выбирать С какой стороны вы этого занавеса То есть метаться туда-сюда Да я и там хочу быть, и здесь хочу быть А если я там, то сюда я уже не шагу Ну вот этот русский мир Который позиционирует Определенного рода патриоты да, Это на самом деле Худший вариант совка да? То есть и измененный к худшему совок. Вот это правильнее, именно измененный. Если бы он еще просто обычным совком был, ну ладно, там как-то это удобоваримо, вроде мы жили, привыкли, а это измененный к худшему. То есть при этом совке капиталистические отношения, да, и э, социалистическое управление. Так, наверное, все-таки не бывает. И вы понимаете, в этом совке вечно. Любители русского мира пытаются естественные законы победить законами искусственными, человеческими. Разве такое возможно? Но естество ни в коем случае нельзя победить неким там декретом. Как, как можно победить декретом то, что человеку дано от природы, от Бога? И единственный путь избавиться от, в общем-то от вот этого русского мира, да, это не создавать глобус Айрефия, да, Сделать, спуститься надо на землю и сделаться, наконец, частью человечества, и все. Самый простой вариант – сделаться частью человечества. Зачем противопоставлять себя всему человечеству? Да это безумие, просто безумие. И те, кто там с нагайками, с крестами и со всеми другими вещами – утверждают, что они какие-то там самостийные или не похожие на других. Да вы в зеркало посмотрите на себя, а потом посмотрите на всех остальных. Да вы абсолютно такие же. У вас и крест такой же, и лицо такое же и все, все такое же. Ну и надо бывает лицо глупее, я понимаю, но все остальное это также два глаза, нос с двумя дырками, уши и все. Так что надо стать человечеством, да? И вот еще относительно глобуса РФ, знаете, мне все-таки больше нравится Blue Marble, да, то есть тот глобус, который, помните, с насовской фотографии 1972 года, который олицетворяет, в общем-то, жизнь на Земле, вот он мне гораздо больше нравится, чем Глобус России, да. в Саратове, кстати, на стекольном заводе была такая приколка, и у меня был такой глобус Саратовской области, знаете, ну, поржать это, да, а жить очень тяжело в глобусе в таком. Слава, желаю, желаю вам с Варей побывать на тех лавандовых лугах в новом здоровье, спасибо, надеюсь, что до этого времени уйдет коронавирус, побываем тут ехать в общем, недолго. Мальсон, на тебя жалуется какой-то Поль Дюпон из администрации Что? Шта, надо писать Шта, шатаешься по магазинам без респиратора да? Ну хорошо, пусть жалуется. Вот такие вот дела Еще пишет, Так Леонид пишет, плохо, что вы, я даже, наверное, догадываюсь, что это за Леонид, да, плохо, что вы не любите деньги, это великая сила, которой вы победили бы Путина, вы знаете, вот, я понимаю, что деньги это великая сила, я понимаю, что это не только ресурс, да, но это некая энергия, да, но Обратите внимание, если бы я любил деньги, тогда зачем мне был бы воевать с Путиным? Путин идеальный царь для тех, кто любит деньги. Для всякого рода жаден, для всякого рода стяжателей, алчных подонков. Он, он идеальный царь. Он разрешает делать все, воровать сколько хочешь, грабить как хочешь. Самое главное, чтобы быть при делах и все. А я был при делах, тогда смысл какой мне было э, ругаться с этими подонками. Да, если я любил бабло, то я бы, наверное, сейчас с ними там и обнимался вот так, что Путин царь дураков и хапук именно, понимаете, поэтому те, кто любит деньги, я думаю, они вполне с ним уживаются, да, помните, если бы я был великим трагиком Федором Шаляпиным, я бы написал, наверное, сейчас бы исполнил, да, на земле весь род людской, да, помните, чтит один кумир священный он царит по всей селе. вселенной тот кумир телец золотой, но я слава богу как бы, к сожалению, я не Федор Шаляпин, да, и слава Богу, не стяжатель, поэтому меня телец золотой как бы не втыкает совершенно, я как-то избавлен от этого. У меня есть масса других смертных грехов, конечно, да, гордыня огромная, с которой надо бороться, да, безусловно, да, гнев ужасный совершенно. Ну вот э, я лишен э, в, в больших масштабах такого греха, как алчность и зависть, и это слава Богу, и поэтому я и могу противостоять путинцам только по этой причине, если вот эти два смертных греха превозобладали, я бы был с ними, конечно же, так что извиняюсь за долгий разговор на эту тему, так... Э Вячеслав Росмолёт в Австралию, ищу другую инфу с ивермектином, не прокатывает, он в любой аптеке есть, включая ветеринарную. Да, наверное, вы правы. Так, с и лучшими пожеланиями из Питера нам пишет. Ирина пишет, что цирк продолжается, пришла платежка на мою 37-метровую квартиру, почти 3900 рублей. И совершенно неожиданно капнула пенсия. 9 тысяч пять рублей. Охереть какая пенсия. При стаже 78-го года, причем с 84-го была и так далее. Ну не буду писать кем была, но серьезная работа. Почему не буду, потому что будет понятно, кто этот человек. Это индивидуальная такая очень работа в, сове, в советский период. Вот такие вот Пишет, что пошла в банк, и что, оказывается, сокращают филиалы Сбербанка, поэтому раньше деньги прислали. Ну вот так, все сокращают, да. Хотел сказать, значит, что Иван вышел с программы. он теперь ежедневно делает программу. Так что посмотрите, интересно, очень мне понравилось. Так, так, так, так, сейчас пропустим это, потому что и так я вас заболтал. Будем новости читать. Читать будем новости. А, и забыл еще. Сегодня Международный день движения сопротивления. Это очень важно, конечно. Вот я прочитаю, как написано различных ресурсах, а об этом дне. И я думаю, что те, кто борется с Путиным, должны этот э, день, в общем-то, праздновать. Это наш праздник, 10 апреля. Партизаны Великой Отечественной войны, Международный день движения сопротивления отмечается ежегодно, 10 апреля, посвящен всем, кто противостоял фашизму. Так, на оккупированных войсками третьего рейх территории Движение сопротивления было организовано при участии жителей оккупированных территорий, противостоящих немецким войскам. Отличался многообразие форм борьбы против оккупантов самыми распространенными были антифашистская агитация и пропаганда, издание подпольной литературы, забастовки, диверсии, саботаж на транспорте и на предприятиях, выпускавших продукцию для оккупантов, вооруженные нападения для уничтожения предателей и представителей оккупационной администрации, сбор разведывательных данных. Для э, армии антифашистской коалиции партизанская война, высшей формой движения сопротивления было всенародное вооруженное восстание. Я думаю, что ничего дополнять не нужно. Все, в общем-то, очень хорошо сказано. Наш праздник ⁇ наш... Вот такие вот дела. Сотрудники морской службы французского департамента Марсель. На третьей неделе режима самоизоляции засняли двух, а, значит, китов-полосатиков, полосатых двух китов, финвалы они называются, да, подплывших к берегу а, на юге Франции. Вот такие дела. Так что где-то под Марселем, я так понимаю, недалеко, Два кита приплыли. Ну, тут, где я живу, если выйти к морю, там даже а, висят таблички, что это место, где живут киты. Правда, а, вот я их ни разу не видел. Да? Но видите, вот люди пропали три недели лет нет людей. Приплыли киты, спрашивают, где люди. Хотят. Интересуются, говорят, а что, народ-то куда пропал? Ну, правильно, там никто не плавает, где они живут. Они привыкли, там и яхты, всякие, Абрамовичи, и кто хотите. А сейчас нет никого. Они думают, что люди померзли, что ли, надо съездить, сходить, вернее, посмотреть. Может, там все уже кончилось. Так что, а, я думаю, сейчас вообще животные начнут как-то проявлять активность, потому что люди попрятались. Свято место пусть не бывает. В Москве умерли еще 12 пациентов, у которых был обнаружен коронавирус. Троим умершим было меньше 45 лет. Видите, такое происходит. На авианосце Шарль-де-Голь 50 моряков заразились коронавирусом. Странная ситуация, поскольку я сам видел... По телевизору, как авианосец поставили на внешний рейд еще почти да не три а недели назад. Как они умудрились заболеть, я, честно говоря, не знаю. Бориса Джонсона перевели из реанимации в терапию в интенсивную. Это, это хорошая новость, слава богу, очень хорошо. А уж Борис Джонсон это очень важный борец с путинским режимом. Но он не старый Борис Джонсон, то есть ему как и мне будет в июне 56, так что, в общем-то, хорошо, пожелаем ему здоровья, чтобы он пережил эту путинскую сволочь. В России за сутки зафиксировали почти 1800 случаев заражения коронавирусом и регионы начинают возвращаться к жизни от карантина интересно какой жизни они это разве жизнь то что в России происходит вот. Значит, в Уфе проверяют больницу где заподозрили коронавирус у 17 человек И в ЦИОМ пишут что 64% россиян ограничили Личные встречи в период пандемии. Я думаю, что тут не надо быть в вциомом. Хотя, видите, основная масса поверила в пандемию только после выступления Путина. И официальные СМИ, я еще раз подчеркиваю. В целом, точки большинство россиян в период пандемии ограничили личные встречи. То есть в России это не называют пандемией. Говорят про эпидемию, про вспышку и так далее. Про пандемию не говорят. И вот сейчас вдруг СМИ начали писать об этом. Вячеслав, Ютуб блокирует мои сообщения. Совершенно спокойно. Ютуб в последнее время делает тщеславие один из любимых грехов дьявола, ну не тщеславие, а все-таки гордыня, гордыня это несколько более более серьезно, да я знаю это называется станинский грех таких станинских грехов 4, а не семь. из 7 смертных грехов 4 являются так называемыми станинскими Интересно, Мальцеву нравится «Моби Дик», еще бы, конечно. Я помню, в детстве даже стихотворение написал по поводу «Моби Дика». Да? А вот. «Моби Дик» — это невероятное произведение. Самая любимая строчка оттуда у меня, помните, когда... А -а -а -а спрашивает, там говорит в гостинице говорит живешь в, в, на постоялом дворе говорит, живешь вместе в одном э, этом, в одной комнате с людоедом не страшно тебе говорит, я предпочитаю жить в одной комнате с ну людоед имеется в виду папуаз, там с людоедом чем э, с пьяным христианином китобоем да? вот это вот очень кстати точно и сейчас я в, ну, вижу подтверждение этому здесь, в Европе. Очень серьезно. И... Путин поручил МВД и Росгвардии усилить контроль за соблюдением россиянами карантина. Обратите внимание, я ничего не понимаю. С одной стороны, они все уже закончили, говорят, регионы выходят. А с другой э, в другом случае надо усилить. Причем это сделать одновременно. Надо прекратить карантин и усилить соблюдение карантина. Как? Как можно это делать автоматически? а одновременно потому что это же как бы команды прямо противоположные выдаются вниз и там они уже должны выполняться так сказать огульно да как это половина ментов идет ловить да вот тех кто нарушает карантин да половина идет охранять поповские всякие сходники да где нарушается этот карантин так, что ли, это получается? Я, честно говоря, не могу понять. Вот, Сказал он также, в условиях пандемии коронавируса Российская Федерация должна гарантиров гарантированно обеспечить безопасность. Да кому она обеспечивает безопасность? То есть, иными словами, то, что мы слышим, переводится так. Кто-то работает, да, там пашет. И он может идти на работу и идти с работы, только быстро, бегом. Остальные по норам и нечего шляться. Да? Помните, как в андроповские времена были, когда ходили там по кинотеатрам, ловили. А я как раз в отпуск из армии пришел, в андроповские времена, и пришел в отпуск, и, конечно, сразу с ментами подрался, и все, что хотите, да. Очень весело было, причем меня менты сластали, но они меня с не сластали, просто мне надо было отбить девушку, она чуть пьяненькая была, мне нужно было ее отбить, я ее отбил, а меня скрутили, такие подонки. Но я выкрутился, надо сказать, я всегда в голове держал точный адрес левый совершенно с точными установочными данными которые пробиваются так как паспорт носить было не нужно менты всегда пробивали ага там фамилия мечта домашний адрес год рождения все это я хорошо знал и ушел просто сказал а самое смешное у меня под одеждой форма пограничная была я в отпуске был Стоило бы мне расстегнуть эту куртку, там или что, на мне было, да, и увидели бы пограничную форму, отправили бы в комендатуру, а там я так легко не отделался. А, вот такие вот дела. Да. Вы не скажете точную дату, когда элита сдохнет, а нет никакой элиты, нет никакой элиты, понимаете? То есть какие-то сидят там из подворотней, из питерской, элиты, что ли? Вообще теория элит, это фашистская теория, я как к ней отношусь очень с большим недоверием. Ни, ни в коей мере она нигде ни разу не подтвердилась. Это теория элит. Какие элиты? «Революция есть идеал, вооруженный мечом Виктора Гюго». Да, ну и по, наверное, по этой причине в каждом французском городе есть улица Виктора Гюго. Так, и значит вот в Москве а, нарушителей самоизоляции впервые наказали по федеральному закону. Выписали 5 протоколов, значит, сумма штрафа 15 тысяч, то есть, они еще деньги теперь собирают. Прикольно, да? Ну, казалось бы, ладно. То есть, в Москве выписали, никуда ходить нельзя, там все запрещено, да. И адвокат вот тут какой-то рассказал: о первом в России деле о, наруш о нарушении социальной дистанции. То есть, помимо того, что там люди не туда и не тогда вышли. Еще составлен протокол, я так понимаю, на то, что человек находился ближе одного метра к другим людям. Да? То есть вот такая прелесть. И, значит... Ну, казалось бы, да, все нормально. То есть, они там карантин вели, защищают. Вот я хочу, кстати, показать по поводу карантинов фотографию с Саратова. Сегодняшняя фотография Чернышевского проезд 4-й проезд. на в там, в Саратове, рядом с Зениткой. Вот так это выглядит, видите? Люди, запакованный гроб, вытаскивают вот так. И, ну, казалось бы, да, казалось бы, власти э, как-то там защищают, вот, кого-то штрафуют. Понятно, что это же не просто так запакованный гроб. И вот Володин вчера сказал, почти 2000 саратовцев перейдут из ветхого жилья в этом году. Я даже боюсь предположить, куда они перейдут или куда их в таких гробах перенесут. Перенесут вот но и при этом официально во всех церквях сообщают на Пасху храмы будут открыты то есть людей ловят штрафуют по 15 тысяч ближе одного метра подходить нельзя завернутые в целлофан гробы и, а на Пасху будет все нормально все открыто будет потому что потому что можно Потому что, значит, Вол Путин разрешил, да, как это, вот этот гроб, который я показал, мне понравился, я сегодня хотел еще там кое-какие видео показать, как полицаи лупят тех, кто, значит, нарушил режим самоизоляции в Сочи, ну, посмотрите, это на телеграм-каналах, на наших есть, на авторском канале Вячеслава Мальцева и на народовластие новости». И жена моя говорит, какой ужас, какое зверство, такое злое, не надо это показывать. А я говорю, а что показать? Ты говоришь, вот лучше гроб вот это покажи, представляете, то есть, как мы мыслить стали. Но ну, это же не злое, это уже, это доброе, это гроб такой завернутый в целлофан. Так что, видите, как все интересно. С одной стороны можно устраивать пасхальные там всякие, мероприятие, да, а с другой стороны, кто не на Пасху, тому штраф. Ну, это как вот прикол, да, то есть распитие спиртного в, в неположенном, в неустановленном месте, то есть кафешка, которая башляет, да, люди сидят на набережной, бухают, рядом кто-то присел на лавочку с этим кафе, тут водку в кафе сидят, пьют пьяные рожи, кто-то присел, купил пивка, сидит, пьет пиво, его приняли. Полицаи. Почему? Потому что не не в неположенном месте. А вот в метре-то от меня водку пьет, так он сидит в ресторане, за это деньги уплочены. Понимаете, вот э, это парадоксы, которые не должны существовать в, в нормальном обществе. Если нельзя дуть алкоголь, значит всем нельзя и везде нельзя. Да? И если нельзя ходить и нужно самоизолироваться Значит никуда нельзя ходить И нужно везде самоизолироваться Все это хрень полнейшая Слава Васлов зашкерился, что его не видит, не слышит, как думает, что он замышляет. Да ничего, он, он вполне нормально ездит, рассказывает, обнимается с Мишустином. Я так понимаю, что он оседлал этого и, вот, и, и всякие крючки в него втыкают. Друг Володин это, это очень противная вещь, потому что он вся, всячески пытается этого человека подставлять. Да, если это не его человек, если это не дурачок какой-то, который ему чемодан носил, да, такой верный в доску, то он всегда, с ним всегда надо ухвостро держать, поэтому Мишустину, вот я как-то это, вчера рекомендации дал, не знаю, Мишустин вроде не услышал, а вот мы говорим сегодня, а вот в ведомстве Медведева услышали, я чувствую, они меня очень внимательно слушают после того, помните прикол, когда я там про Медведева рассказывал, как он там на заднем сидении ездит и так далее. Тогда его это очень сильно проняло. Он приехал и сел за руль, чтобы не сидеть на заднем сидении. Помните, в Саратов, когда он приезжал, я говорю, вот Радаев покрасил только нижние этажи, а верхние не покрасил. Я говорю, Медведь, то он маленький, как ребенок. Он... Будет сидеть на заднем сиденье не видеть, что вторые этажи не покрашены. Я говорю, у меня сын, когда маленький был, сидит, папа, папа, а что там за звезда? Какая звезда? Я сижу в потолок, я и не вижу ничего. Вот такие вот дела. А он приехал и сам за руль прыгнул. Так, в Петербурге оштрафовали студентку за вечеринку в общежитии. То есть студентка провела вечеринку в общежитии, штраф. А папа можно проводить все, что угодно, никакого штрафа. Губернатор Кубани продлил режим карантина до 18 апреля. Видите? Ну, Путин сказал, каждый во что горазд вот губернатор Кубани захотел так, чтобы было все нормально. Да И при этом с 12 апреля на Кубани разрешена работа продуктовых рынок, рынков и ярмарок. С 12 апреля будут ярмарки работать. О чем вообще они говорят? Как, какой карантин, если ярмарки? В Крыму казачество подключат к патрулированию городов. Ну, то есть еще дополнительно да, пьяные казаки, чтобы уж точно заболели и разнесли всякую гадость. Вывоз бомжей закончился избиением казаков в Сочи. Автобус с 28 бездомными Сопровождали двое казаков Ну, этим казакам там Навинтили по полной программе Что называется Бомжам терять нечего вот. Менты молодцы, да То есть казаков подставили Визит этих бомжей Ну С бомжами всегда были Проблемы, я помню, когда работал э -э -э, В Комсомоле В Кировском И мне один Мент рассказывал из Кировского РОВД о том, как после войны поставили ну такого Шарапова, какого-то из разведки капитана, поставили командовать Кировским РОВД, и он решил, о Кировскому РОВД э, э, тогда, э, так сказать, в, в, в, это, по территориальности э, отходила э, площадь у вокзала, при вокзальной площади. И там всегда бомжей огромное количество было. И вот он приказал собрать бомжей и посадить в Студыбекер. Это не анекдот, это правда. Я потом, кстати, выяснял, у многих вывезли к аэропорту, построили у тех щелей, которые раньше были вырыты во время бомбежек. И дали очередь над головами, ну все бомжи, а, ну им зачитали там какой-то указ о расстреле, ну как обычно, прикололись, потом стрельнули куда-то там в воздух, они побежали, и какая-то бабушка умерла. То есть она не успела убежать, умерла, и кто-то написал на этого начальника кляузу, но его куда-то перевели сразу же а, от греха подальше. Ну, говорит, вот бомжей несколько месяцев не было вообще на вокзале на Саратском, потому что друг по другу они рассказывают, что в Саратове сумасшедшие контужные начальники, есть, который расстреливает. Так что вот, слава богу, контужные казаки еще такими вещами не занимаются, а в Александр Норко, российский путешественник, ушел в лес и там что-то питался под ножным кормом, решил, что значит, нашел корень и кувшинки, а на самом деле это корень и цикуты. И я понимаю так, что приготовил это и съел, выпил, в общем, как Сократ, одним словом, да, выпил цикуту, естественно, вариантов спастись, тем более в лесу не было никаких, если бы там аппарат искусственной почки был. Мальцев тебе ФСБшники завашляли, чтоб ты про бунт молчал, а про китов полосатиков рассказывал, за это сразу в бан. Что же вы думаете, как я буду про бунт молчать? Конечно, не буду. Я буду рассказывать про бунт, но когда дойдет, у меня лента до этого, понимаешь? Трое мужчин сбили, изнасиловали москвичку в, в подвале. То есть это приезжие, как мы и говорили, все началось. И огромное количество нападений. И нужно понимать, что преодолев один барьер, то есть совершая грабежи, Будут дальше совершать любые насильственные действия, включая убийство и Почему? Ну, потому что люди уже совершили преступление, у них уже развязаны руки, и они, особенно если э, это проходит безнаказанно, они будут продолжать это делать, ну, как Вова Путин, да, то есть безнаказанно, и все, можно продолжать еще сильнее. Зеки Иркутской колонии устроили бунт и вскрыли себе вены. но ну, там не только я так понимаю, это такая информация. Вот так выглядит колония Короче, бунт в колонии номер пятнадцатый Вызвали спецназ ОМОН. Ангарский. Заключенных здесь просто избивают. Вызвали пожарную пожар. в Представляете, что, что там колонию подозгли, колония если, колония... если с такого а колонии ну это сколько? Кто, километр 3-4, да, то, колонии, о чем мы говорили. Того, что они, короче, то есть мы говорили, что начнутся бунты в колонии, буквально некоторое время назад, и даже обращались к тем, кто там сидит, Обещали, как, вот, ну, вывали, машину, короче, и и всем говорили о том, что мы да, скажи, людей расписи, там. Билла. Очень плохо, что никого там нет рядом с этой колонией. Граждане не хотят как-то ввязываться в это. Понятно, что это наши люди, которые там сидят в тюрьме. Они еще с Луны, что ли. Или какие-то на самом деле Там закоренелые преступники Половина сидят просто так Просто так сидят люди Понимаете Поэтому надо обязательно поддерживать Надо больше распространять информацию Вот э, Говорят что Там кого-то э, Захватили Спецназовцы И, и в общем-то кого-то из этих спецназовцев ранили и так далее. Я думаю, что там все очень-очень жестко. То есть там было реальное восстание, судя по вот этому пожару. И я прошу людей, которые находятся на свободе, не отделять себя. То, что вы находитесь на свободе, это просто недоработка путинского режима. Это видимая свобода. На самом деле Путин бы очень хотел, чтобы вы сидели в его тюрьме или в лагере. Поэтому помогайте людям, которые там сидят просто так, ни за что, ни просто. Вот такие вещи. Это только у меня сейчас кадры шли про бунт. Нет, я поставил кадр про бунт. Мальцев вас не слышно, повторите. Так. Сейчас слышно? Вы мне скажите, сейчас-то слышно? Ага. Одни слова и действия ноль Ольга Барского. К кому, кому вы обращаетесь? Вот то, что вы там видели, это не действие, колония сгорела, да? Это не действие. Это вы воспринимаете как слова, как картинка, да? Или Мальцев, которого разыскивают за терроризм и экстремизм, да, и пожизненный горит. Это не действие. Это слова. Конечно, приятно сидеть у, у телека, да, и, и на все это смотреть так безучастно. Итак, ну-ка, ну, ну что-нибудь там еще нам покруче расскажите. Да, я помню, как. Я, когда научился пилотаж крутить, мне казалось, я совершенно невероятно что-то делаю, посадил одну свою родственницу. И, и так, а мужики обычно боятся, а это я посадил раз, то есть выполняю одну фигуру, другую. По-моему, это что-то сверхъестественное. И когда вдруг вот выполнил весь комплекс, слышу, а что-нибудь еще можешь такое вот? И у меня все упало, извиняюсь за выражение, потому что это, ну потому что это, конечно, редкий человек такой может сказать, да, после всего этого. А вот э, наши люди, видите, могут такое сказать. Мальцев, вы где прячетесь, что за терроризм? Откройте список экстремистов и террористов этого там сраного надзора. Там Я не знаю, за каким я там номером. Посмотрите, он там плавающий, каждый день меняется, они номер набивают. Росмониторинга. Зайдите, посмотрите, кто-нибудь погуглите, напишите, какой сегодня у Мальцева номер. Среди экстремистов и террористов, чтобы уж так было понятно. Так, и вот рубрика у нас такая, должна быть мурашка по коже, но у здравоохранения мурашка, да лучше и не придумаешь. Вот он сказал, диагноз коронавирусной инфекции может ставиться без лабораторного подтверждения, а только по клинической картине и так далее. А как же хваленные тесты? российские хваленые тесты которые отправили во многие страны а чужих нет в российских поликлиниках в российских больницах или они все до последнего уехали во многие страны вот такие дела. Мятеж от пятилить, а революция отзабрать свое правильно понимаю. Не, мятеж – это то, что закончилась неудачей, а революция это победа. А что, Интерпол тебя не может найти, спрашиваю, как же не может? Конечно, может. Только взять не может. А найти-то может, пожалуйста, вон он, Интерпол в Леоне. А ничего, вы думаете, не знают, где я что. Ли? Только руки короткие. Поэтому. Ну, конечно, это сопряжено с определенными проблемами. То есть я не могу летать самолетом, я не могу нигде проходить контроль, я не могу выезжать за пределы той страны, в которой сейчас нахожусь, даже в рамках Евросоюза, потому что, ну, понятно, в какую-нибудь Австрию приедешь, и можно уехать дальше. У нас сегодня губернатор орал с пены у рта, как он ненавидит тех, кто высказывается о незаконности штрафов за самоизоляцию. Это ему жирный минус в трибунале оценит. Я думаю, что это не самый жирный минус. Я думаю, у него там будет... Вот, Павел Смирнов написал 54-88. Хороший такой номер, видите, Мальцев, Вячеслав Вячеслав, 07 06 город Саратов, Саратовская область. Это мой номер на сегодняшний день в списке экстремистов и террористов этого Росмониторинга, 54-88, жаль, что видите, он, этот список меняется, если бы это был вечный список, то есть номер меняется, если бы это был вечный номер, присваивался, я бы себе его где-нибудь даже в татуировку сделал, такой номер такой, рос. у меня, оп, я экстремист-террорист, этим же надо гордиться, как вы думаете, ну, быть террористом, номер один в России, да, Бен Ладеном фактически, как это? это же... Гордость должна обуять меня, тем более я вам говорил про свою гордыню. Так что, Слав, ты слышал, мне только что сообщили московский азербайджан с понедельник ужесточили режим карантина в Москве. Мэр э, Собянин, 75% предприятий Москвы, э, становятся не будут работать жопа. Ну, потому что в Москве, вы видите... Что там происходит? Жуть, конечно, я думаю, что они сильно испугались. Мятеж возможен. Бунт, революция, все что угодно. Так, вот такие дела. Неплохой такой номерок. Я говорю, жалко, что он меняется. Этот номерок. Так бы было неплохо. Так И всегда было приятно. знаете, так немножко. Польстить самому себе там сразу. А что это у вас за номер Такой на руке а -а -а, это вот мой личный номер В списке экстремистов и террористов Так что я прошусь Обратитесь к этому мудаку Путину очень прошу, чтобы он постоянные номера давал экстремистам и террористам. Я очень тяжело переживаю, что у меня для этот, меняется номер. Я, вот, надо обязательно обратиться, как будет вот, выступать. Он дозвонится тому, сказать, что я прошу у козла присвоить мне постоянный номер. Что же я как-то как сирота. Человек-безыменник, без имени, к сирота перед Богом. А это террорист без номера, сирота перед и, и этими ГБшниками. Да? Так вы, заходя домой, интересуетесь, меня никто не искал. Нет, я не интересуюсь, я всегда знаю, кто меня искал, кто не искал, поэтому я уж и не интересуюсь давно вот и очевидцы сейчас снимают в ухане в, ко в котором уже э прошли да там все эти карантины э пандемии и так далее и постоянно снимают как кого-то относят люди в скафандрах да как падают на улицах все это продолжается видео тоже на наших телеграм-каналах вы можете увидеть и таких э э кадров очень много в инстаграме то есть территориально нужно поискать коронавирус Ухань и выйдут и все кадры новые обратите внимание то есть рассказка о том что в Китае все победили это полная хрень и вчерашнее заявление о том что китайцы привезли из России это тоже вероятнее все полная хрень это уже на будущее для того чтобы опустить занавес для того чтобы экономически придушить Россию Бунт на зоне ИК-15 Да, мы говорили уже про Иркутск повторяю, что бунтуют люди И бунтуют они, конечно, не просто так Бунтуют они из-за совершенно бесчеловечных э, Нечеловеческих условий бесчеловечного обращения Вячеслав, присвойте номера Кремлевским Не, мы их также унизим нет, у них не будет постоянного номера. Я для себя считаю унижением, что у меня нет постоянного номера. И если они мне не присвоят, вот если они мне присвоят постоянный номер, то обязательно я обязуюсь, что у них тоже будут постоянные номера. А так нет. Слава, ты говорил, все начнет с меня ключей. Может, это оно? Да, ну, конечно, раскачивает ситуация. Мы видим, сейчас будут они жестоко подавлять бунты, и очень важно, понимаете, сейчас бунты в колониях, бунты в национальных республиках и у них есть силы подавить колонии, подавить национальные республики, но у них нет сил, если мы будем проявлять солидарность. Если везде на своих местах люди будут выходить и протестовать, они не смогут снять большие отряды, не смогут отправить на то, чтобы трамбовать людей. И наша задача сковать их везде Как вы думаете, чипировать россиян насильно будут или нет? А зачем? QR-код это достаточно. Не надо никого чипировать. Да, если у человека нет этого, то его сразу же принимают. И все как, как понимаете, в Откровении Святого Иоанна. Да, вот там на челе должно быть э -э число 666, а тут кто не имеет. Число звери не может не продавать, не торговать, не покупать, не продавать и так далее. Так и здесь есть у тебя код, все, ты молодец, и тебя отслеживают везде, да. А нет, то тебя сразу принимают и говорят, а что у тебя кода нет? Вот тебе штраф. Можно славу на пальцах и 05.11 на плече. Прикольно. Да? И школьники Черногорска сегодня получили сухой поег. Ну, такого же плана, как публиковали только банку тушенки, пакет гречки на две недели. ночью ну, какую-то хрень там совершенно жуткую. Я понимаю, какая там тушенка, да? Чудовищная какая-то. И какая гречка. И, значит, правительство утвердило правила возврата денег туристам. Ну, по-любому, правило сделано так, что фиг ты еще там допросишься. Для этого они и есть, эти правила. Понимаете, если бы кто-то хотел вернуть деньги туристам, все бы это выглядело несколько иначе. Медведев призвал корректировать законы из-за коронавируса. Видите, это то, о чем я вчера говорил и советовал это сделать Мишустину. Медведев быстренько перехватил инициативу, хотя он не это, ну, он никто, понимаете, и ему это совершенно не нужно. Это Мишустину нужно было, чтобы, э, как бы, э, загрузить работы и Володина Госдуму и так далее. Можно было там устроить рок-н-ролл, и, в общем-то, совет был именно ему. А Медведевские слушают и фирму я знаю, но ну, пишут «ты предатель России, Сергей Зазвонкин». Какой Зазвонкин, то молодец какой, а? такой Звонкий этот Зазвонкин, ты предатель России, да? А, какой россии я предал, Сереж Зазвонкин, блядь? Я... Принял присягу 12 декабря 1982 года. Понимаешь, присягу. Как можно предать Россию? Да это придать присягу. Кому я призывал, присягал? А? Советскому Союзу. России никакой я не присягал. Это первое, это начнем с этого. Россия, в моем понимании, это моя страна. Понимаешь? И я ее точно не предал, потому что ее уничтожает Вову Путин и прочие козлы. И такие вот дураки, как ты, способствуют этому, аплодируют, потому что Путин – это царь дураков, он твой царь, понимаешь? И тот, кто борется с Путиным, это защитник России, а тот, кто помогает Путину, это предатель, подонок или дурак. Понимаешь, предатель или дурак, так всегда было в России, дураки и предатели на стороне вот подонков стоят. Ну, к сожалению, что? Ну, я не смогу тебе этого объяснить, потому что ты дурак, понимаешь. Мальцев, Евросоюз развалится или нет, конечно, нет. Евросоюз может только трансформироваться, развалиться он никуда не может, потому что эта система работает и потому что разваливаются государства. Евросоюз и любая квазигосударственная система ⁇ это будущее. Будущее не может э, быть побеждено прошлым. Никогда такого не было, как в Черномырдин. Да и вот опять, но, но, но здесь не будет. Ну да, может выйти какая-то э, Великобритания, да, из этого. И при этом куда-нибудь в какую-то более новую структуру, более глобальную войти. Потому что невозможно э, сейчас государству находиться э, в изоляции, как пробует это сделать Путин. Михаил Мишустин сегодня, э, значит выдал пессимистический прогноз, представляете, о состоянии экономики после эпидемии. Ведь тоже нам слушают вчера по поводу того, что я говорил по поводу прогнозов, что 15 числа ему надо было прогнозы давать. Не тогда ты -то Мишустин выдал. Надо было в Госдуму идти, 15 -го числа забивать это время, и рассказывать вот именно про это, чтобы снять вот этот крючочек с себя. Ну, человек неопытный в таких делах, деньги, я так понимаю, воровать умеет, а поэтому он про пессимистический прогноз говорит, чтобы уже там заранее прикинуть, сколько можно, наверное, откусить. откусить Назван объем нефти, разрешенный России к добыче. Да, представьте, России разрешили... 8,5 миллиона баррелей добывать Россия добывала 11 с лишним 11,3 миллиона баррелей в сутки Разрешили 8,5 Помните, там меньше будут добывать на 1,6 да? На херов как дров на 1,6 да? Как видите, цифра это почти удвоилось, да, то есть на Путина наехали публично, фактически его изнасиловали, так можно и назвать э, просто публичное изнасилование, да. И что будет? Вот спрашивают, что будет? Там цена начнет расти, может она и начнет, но сильно-то она не вырастет. А за счет того, что она не вырастет сильно и сократится добыча, да, э, конечно же того не будет 55 за баррель как в бюджет формировался и вот такая добыча 11 3 в день 11 3 так что я понимаю что Путин попробует обмануть всех как обычно как истинный переигральщик опять попадется будет опять скандал так что все, все мы это еще увидим да, все эти его выкрутасы, вот в Кремле назвали сделку по нефти состоявшейся да, сделка, то есть сделка потому что Вову сделали да, помните как в анекдоте про дедушку Велико? жадного Вову просто сделали по полной программе да, помните как это ну, я уже рассказывал 10 раз, но тут кто-нибудь не видел, расскажу еще раз, тем более, что мои соратники очень любят этот анекдот, когда внук приходит из школы, ну, там, Советский Союз, и как раз вскрылись там перегибы сталинские и так далее, приходит и говорит, дедушка, а правда в тридцать году были репрессии? Он говорит, конечно, внук были. Он никого репрессировали. Он говорит, как кого? Всех репрессировали. Меня репрессировали, дедушку Вано, дедушку Валико. Тут говорит, расскажи. да что рассказывать? Отстань, не буду рассказывать. Он расскажит, пристал ходит, расскажи, расскажи. Он говорит, ну давай, ну расскажу. Ну что он вызывает в 1937 году в НКВД, Меня, дедушку Вано, дедушку Валико. Вот такие вот рожи сидят там. И говорит, мы вас сейчас трахнем и домой отпустим. Или расстреляем. Он говорит, и что? Ну что, что, дедушка, Вану не хотел что-то говорил, его трахнули и домой отпустили. А дедушка Валико? Что, дедушка Валико? Тоже то, трахнули и домой отпустили. А ты, дедушка, что с тобой сделали? Ха, я. Что со мной сделали? Расстреляли! Вот э -э, приблизительно то же самое с Путиным. Что с Путиным сделали? Расстреляли, да? И теперь Трамп сообщил о хорошем разговоре с Путиным по нефти, да? А вот там ребенок у меня искупался и пришел, спать. а я тут кричу. — Скажи, пап, я спать. — Спать? Ну давай, давай, давай, маши ручкой, маши ручкой, хорошо, хорошо, я вот тихо. Все. Вот, и Трамп сообщил о хорошем разговоре с Путиным по нефти. Я представляю, что это был за хороший разговор для Трампа, уж для, для Путина он супер плохой, наверное. Так все сложилось неудачно для него. И значит более 10% россиян никогда не брали кредиты. Райффайзенбанк изучил, я так понимаю, что теперь хотят и этим 10% россиян всуропить кредиты, потому что откуда-то надо деньги брать. Основные деньги, которые сейчас получаются в России, это даже не с нефти, это две трети граждан России а, отрабатывает кредиты за какие-то бешеные проценты, то есть работают только на банке. Поэтому, конечно, Путин очень выгодно был забрать все банки, и мы говорили о том, что он это сделает еще в 13 году, в декабре, да? И он это и сделал, то есть это его бизнес, а, так сказать, ошкуривать всех граждан, да, через такие вот воровские проценты, я бы сказал, грабительские, даже правильнее было бы сказать, да? И правительство купило Сбербанку, Центробанка, замечательно. Представляете, то есть э, правительство купило Сбербанк у самих себя. Да? Ну, что такое Сбербанк? Помните, там э, у Сбербанка была реклама, нам там что-то 170, там что-то лет, там с 1849 уж -го года. Там он, я уж не помню, с какого врать не буду. Потом, когда к ним. Обращаются, говорит, вы там с 1849 года, вы там тогда, может быть, погасите долги-то, которые возникли в промежуток между СССР и Российской Федерацией, да, помните, Сбербанк, все кило, он говорит, нет, мы другое юридическое лицо, мы не можем, то есть там они преемники, здесь они преемники. На самом деле, те деньги, которые хранились в, в этих Сберкассах, да, перешли в сберегательный банк, который вдруг стал принадлежать, Государство странно в потом значит это государство передало в управление центробанком то есть никуда ничего не делось а потом центробанк вдруг взял и продал этому же государству ну, кроме тех акций которые приватизировали по какой-то причине то есть совершенно невероятные сделки. Ну, то есть это а Сбербанк, это та база такая грабительская, да, которая все время используется, чтобы еще лишний раз ошкурить. Я уж не говорю там про какие-то кредиты подростовщические проценты, проценты. Да, то, то есть это старуха-проценщица, которая грабит вообще всех. Да. Жуть, просто жуть. И говорит, вот там по, под шумок они это сделали. Ну даже если бы они это сделали не под шумок, кто бы что мог им сказать. Что они просто вынули из бюджета деньги, я так понимаю, что поделят их сейчас очень хорошо. Ну как поделят, они могут поступить иначе, могут начать покупать валюту, а сами... Играть на Форексе да нормально, то есть зарабатывать на вот этой так называемой инсайдерской информации. То есть на самом деле это не информация, на самом деле это их действие для того, чтобы зарабатывать бабу. Так что МММ отдыхает в сравнении с тем, что они делают. Да. Пишут, Путин член КПСС, а, как же, а кто же служил в КГБ и не был членом КПСС, помилуй бог. Вообще из этой шоблы, я думаю, это все были членами КПСС. Я, кстати, никогда в жизни не был членом КПСС. Да, и всячески от этого отбивался и никогда в жизни не вступал в Коммунистическую партию Советского Союза. Привет, дядя Слава, у нас колония ИК-15 сгорела. Это что такое было? Это что такое было? Ань! Ужас какой-то. И у меня аж сердце чуть не остановилось. Вы как-то их разнимите. Ты что, иди сюда, ладно. Кто кого укусил-то? Иди сюда. Кто, кто кого укусил? А? Басю у нас сбежал недавно. То есть, так ли все его замучили? Не, не ходи, не ходи, не ходи, не ходи. Не ходи. Не ладно это Басю заорал. Это Бася заорал? Да. Я вообще не понял, кто там заорал. Так. А что же она прячется? Или она понимает, что сейчас возмездие, возмездие будет? Да у меня самого самое сердце чуть не встало. Они как в жизнь. Но ну, они как-то рычат там что-то. Кота раздавили. Не раздавили. Это, значит, она в горло кусает у нее. Следы такие на горле. Жуткие совершенно. Ж. Жуть. Я же мысль потерял. Путин назвал приоритетной ракетно космическую отрасль, да, причем э, какой приоритет, все в жопе, вообще все в жопе. И казалось бы, ну, надо говорить о будущем, да? а человек живет, вот, когда Гагарин залетел, ему было 8,5 лет, так у него там и осталось. Ему 8,5 лет, этому Вове, знаете, что он сказал, я ему сейчас прочитаю, это вообще, это обхохочется, просто традиционно а, вот безусловным приоритетом являются пилотируемые полеты. Традиционная сильная сторона российской космонавтики и нужно сохранить лидерство. Он еще не понимает, что, вообще, что космос это агрессивная среда для человека. И тот, да, помните, в науке нет столбовой дороги, да, и тот э, достигнет ее сияющих вершин, кто не боясь, карабкается по ее каменистым тропам. Так вот, достигнут роботы, не люди. Потому что люди на этих каменистых тропах сломаются и сдохнут. Попробуй сейчас на какой-нибудь там Меркурий, да, Венеру высадить человека, да, ну как ты его высадишь, ну Кердык там придет, да, или там на Юпитер, на какой-нибудь, у там просто гравитация съест, да, Поэтому роботы могут работать в условиях, где большая температура, где отсутствует атмосфера, где страстная гравитация и так далее, пилотируемые полеты, это вот только туда вылететь, там какие-то космические станции, был бы у него мозг, да, он сказал, ну да, по роботам мы как-то в жопе сидим, да, мы сейчас вот космически, у нас хорошо получается создавать космические станции, мы сейчас создадим космическую станцию на орбите какой-нибудь там, невероятных размеров, но ну, как у него есть любовь к гигантизму. Будем там металлы, грубо говоря, плавить, какие-то производить а, материалы, которых нет на Земле. И, соответственно, это коммерческий проект у нас, будем зарабатывать там какие-то колоссальные деньги. Ну, что-нибудь такое мог наплести, понимаете? А он рассказывает про какие-то пилотируемые полеты. Какие? Пилотируем. Куда ты собираешься с пилотами, вовлететь На солнце, бля. Как в том анекдоте, помните, говорит, как приказываю вам да, совершить полет на солнце. Как же вы на солнце полетим, мы же ха, сгорим. Еще думаете, в ЦК дураки сидят, ночью полетите. Вот приблизительно то же самое Путин предлагает ночью летать. Он не думает даже о том, что мир изменился. Он не думает о том, что э, люди, которые... Идут в космическое пространство, они не могут идти далеко. Они даже до Марса вот как-то с трудом, видите, Маск анонсирует полеты человека на Марс, но в один конец. Да тут же 10 раз подумаешь: Какой-то 10? 170 раз подумаешь, прежде чем полететь на Марс в один конец. То есть ты оттуда уже не вернешься никогда. Что бы там не случилось, понимаете? А он тут рассказывает. Ну, про пилотов, да, про, пилот. да, про эти, космические корабли бы раздят просторы Большого театра. Ну, вот, вот это как раз и есть. Захарова осудила критическую позицию США по ВОЗ. Ну, правильно, я так понимаю, они туда, в, в Всемирную организацию здравоохранения, вот этой бабе что-то там отслюнявили, да, там все нормально, какие-то вопросы порешали, а тут... Значит, Трамп очень негативно отзывается. Мало того негативно отзывается. Денег не хочет давать. Зачем Трамп? -то? Трамп, он может негативно отзываться о ком угодно, но он президент США, он не просто Трамп. Если он негативно отзывается об ООН, это сразу же на, на эту сумму негатива уменьшается денежка которые присылают Соединенные Штаты ООН, они присылают больше всех. Да, если а, Всемирная организация Организации Здравоохранения плохо отозвался, тоже сразу же сокращается. Так что, ручеек этот иссякает. Поэтому, конечно, Захара очень сильно, так сказать, напряглась. Ну, есть команда, или ты давай там что-нибудь ори, она орет. Ну, от того, что она орет, что? Трамп денег больше даст? Нет. И, значит, вот ну, выпустили опять эту Захарову и она тут вместе с Лавровым весь вечер на арене. А Лавров обсудил с, премьер, с премьером Палестины борьбу с коронавирусом. То есть, Туда отправили не пойми чего, но я так понимаю, что маски, вл и так далее, и так далее. А теперь Лавров обсуждает после того, как отправили. Значит, еще отправят. Россия направила самолет с помощью в Боснию, в Герцеговину. Я уже сбился со счета. что получается уже 14 да, государств, которым помогает Россия. Просто я, я не понимаю, что сейчас. Просто не понимаю. То есть Россия настолько богата, что может помогать всему миру, даже Соединенным Штатам. Хотя в США все продали. Я имею в виду все эти средства защиты, ВЛ и так далее. Россия просила передать снесенный в Праге памятник маршалу Коневу. Помните, это то, о чем мы говорили как раз. То есть снесли... Ну, планировали тогда, еще снесли памятник маршалу Коневу, Шойгу пишет письмо, а давайте-ка вернем и так далее. Если вы помните, когда мы эту тему обсуждали, я говорил, что еще в 2007 году, в конце 2006 года, в начале 2007 года, я был и, инициатором э, значит, э, закона да, по возвращению памятников вот, времен войны Ну, касающиеся Второй мировой войны В России То есть, у нас тогда был разговор О памятнике в Эстонии И я предложил этот памятник выкупить Да, за деньги То есть, какой-то Так сказать, собрать Фонд, может быть, даже еще и кинуть клич с Людей собрать А что, вот эти то эти патриоты-то Они просто так, там, спасибо деду за победу Пусть платят и привезти в Россию, то есть предоставить места, расставить эти памятники, потому что их все снесут. Я об этом говорил, памятники снесут, давайте их купим. Саратская областная дума, кстати... Первоначально откликнулся, потом их задушили. И вот меня спрашивают, пруфы где насчет этого? Ты вот говоришь, что ты там что-то делал? Ну, во-первых, залезьте на авторский канал Вячеслава Мальцева, я там даю ссылку. Во-вторых, хотя я очень не люблю это издание, но это новая газета. Значит, новая газета, 2007 год, январь, 31 число. Зачитываю кусочек оттуда. Значит, идею подал депутат Вячеслав Мальцев, представляющий конгресс русских общин. И мои слова: существуют дипломатические меры, экономические санкции, но это, этот путь займет слишком много времени и неизвестно, каким результатом приведет. Целесообразно предложить Эстонии выкупить планируемые к сносу мемориальные комплексы и перевести их на территорию Российской Федерации. Также, я говорю, законопроект предполагал э -э, возвращение всех памятников, от которых хотят на определенных суверенных территориях избавиться. Да? Видите, то есть Шойгу на 13 лет опоздал немножко, да? на 13 лет. Это минимум, на который они опаздывают минимум, Понимаете? При Савке тоже всем помогали, а население было нищее. Ну да. Но при савке голодных не было. При Савке много других вещей не было, которые сейчас есть. Не было супербогатых подонков, у которых яхты стоят в Гольф-Жуане, в заливе Жуан. Да, они рассказывают о том, что надо кушать там 125 грамм хлеба. Такого при Совке не было. А сейчас есть. Польша призвала Россию вернуть обломки Ту-154. Ну, очередная, значит уже как очередная десять первый, то есть это был в десятом году десять лет трагедии, Да, я хотел сказать, что годовщина очередная, не очередная а десятилетие, юбилей. Извиняюсь за такое вот выражение. То есть, и Россия за 10 лет не отдала обломков Ту-154, обломков самолета, на котором разбился президент Польши. Никакие ни на какие мысли не наводят. Я был уверен, я говорю, когда самолет упал, что это несчастный случай, там ошибка пилотирования, все что угодно, пока вдруг не увидел, как Путин, отбрыкиваются, никого не пускают, не отдает обломки. И тут, и сейчас у меня абсолютная убежденность через 10 лет, что виновны как раз путинцы. Иначе они бы давно отдали обломки. Жуть, конечно. Путин уволил зам главы МВД после ареста его подчиненных. То есть один клан. Барбосов победил другой клан, одни злодеи победили других. Судья Мосгорсуда Сергей Гордеев допустил ошибку, составляя текст приговора а, относительно, значит, текст главы Главного следственного управления по Москве, значит, этого Дриманова а, дела дрыманова Он там написал, что а, подсудимый и, значит, его подельники э, продавали наркотики. Я понимаю, что он вроде бы ошибся, но я думаю, что он не ошибся. Я думаю, что наркотиками они тоже занимаются. Почему-то у меня такая глубокая убежденность. А судили их за взятку. Я думаю, что они также вполне и, и, и крышевали. Ну, вот интересно, конечно, судей в России представляете, то есть в приговор, который отдали адвокату, записали совсем другую хрень какую-то. Ну, бумага терпит. Вот и Кадыров матерился в адрес ингушей, потом извинился за мат, сказал, что вот он не заметил даже, а потом После эфира ему сказали, и теперь он заявил, после эфира, наверное, сказали, ты что там наговорил, с ума что, сошел. Вот. И, и заявили, источник, источник, как обычно, заявил, что мужчина в Пятигорске мог захватить заложников из-за недосыпа. То есть после операции на глаза у него начало падать зрение, он пил препарат, почти не спал и вышел из себя. Прикольно, да? То есть он захватил заложников, предложил ему дать вертолет, истребитель, 200 миллионов долларов, Кадырова пригласить пообщаться и дать ему пост руководителя Росгвардии. Это все не из-за из недосыпа. Да, вот так. Я это, не выспался. Да? Вот так. Прикольно. Такие вот бывают источники. И... По поводу пожара в пансионате, в доме престарелых, оказывается, стариков э, держали в бараке, который сгорел, э, где, в общем-то, люди пострадали, э, погибли, э, и четверо погибших, 16 человек пострадало, это пострадал не дом престарелых, а барак, рядом находящийся, в котором людей держали, ну, в общем-то, так бывает, ну, как... Кукаты меня напугали. Я вообще не понял, что случилось. Я не видела ничего. И Варя дверь открыла, ничего мы не поняли. Может быть, дверь... Да, мне была... кажется, это Лада заорал. Это кот заорал. Заорал кот, и, ну... похоже, у него дверь, под дверь попала лапа. Варя открыла. Но там щелка большая, мы посмотрели, вроде он ходит все нормально. Ну, вы что, не может быть? Не, Лада что-то прибежала. Лада сидела в коридоре. Я думаю, что это они дрались. Потому что это потом Бас, был у меня в комнате я хорошо все моей. все потом потом вот. Вот. так и, да я не выспался прям как в фильме с меня хватит с майклом дугласом как раз как с языка сняли как раз вспомнил этот фильм гениальный фильм просто гениальный фильм и так далее и Интересно то, что Минприроды Забайкали теперь значит, будет платить за информацию о поджигателях леса. Платить 20 тысяч, но 20 тысяч можно получить только после приговора суда, если того, кого ты сдал, осудят. Предлагают сдавать за 20 тысяч непонятно кого, да. И 20 тысяч, представляете, если человек дает информацию о поджигателях леса, то уже это, ну, представляете, гектар даже леса сгорел, это какие деньги. То есть можно платить нормально, если речь идет о реальных поджигателях. Да? А тут что-то все как-то. Я так понимаю, что это сделано только для того, чтобы об этом рассказать, чтобы эта новость в топы вошла. «Почему не отвечаешь на вопросы зрителей, устал уже писать?» «Антон Хвостов, а какие вопросы на какие-то отвечали?» «Ты думаешь, Антон Хвостов, что я должен сидеть и вот внимательно все вычитывать?» и, «Ну, напиши несколько раз один и тот же вопрос, я увижу». А, да. Чё, чуть ни, к окошку не наступили. «Россиянин украл со станции метро 65 ламп для своей дачи». Трамп назвал фейком сообщение о докладе разведки об угрозе коронавируса. Я думаю, что это никакой не фейк. Просто сейчас вопрос к нему. Информацию в циклах. То есть разведчиков не могут спросить, почему вы не дали информацию, да, потому что ну, там секретность, они там подписки всякие давали. А Трампа могут спросить. И если вдруг выяснится, да, что такую информацию ему настоятельно давали, что а, э, его значит, советник по национальной безопасности тоже там проводил какие-то мероприятия, там, может быть, собирал, заслушивал и так далее, то могут быть очень серьезные проблемы. Вячеслав Котов напугался, а как революцию делать будешь? Ну, я же на революцию Котов не, не возьму, я не Котов напугался, я за Котов. Испугался, понимаете, за котов За их здоровье и так далее Потому что Бася у меня недавно вот прям Вчера ушел там, По карнизам По всяким, над пропастью И я боялся, что он не вернется Потому что он толстый такой Мог свалиться и разбиться Слава тебе, даже лицо поменялось окошку конечно, я их люблю, нифига себе, кошка Какую-то травму получит Это как дети мои Безусловно. Власти Китайской Народной Республики ограничили список животных, которых можно значит, разводить для употребления в пищу. Жуть. То есть, я так понимаю, что теперь запретят есть летучих мышей и прочих енотов, там, и прочее, прочее, прочее. вот, тут какой-то Игорь Авдеенко пишет по поводу пятого-одиннадцатого. Мальцев, ты нас кинул. Я тебе твой муж, что ли, Игорь Авдеенко? Ты гомик, что ли? Я нет. Поэтому я не мог тебя никак кинуть пятого-одиннадцатого, понимаешь? Потому что мы делали, но ну, не с тобой, я так понимаю, что ты тролль. С соратниками революцию продолжаем делать. Да? И сделаем ее в конце концов. И вот тогда разберемся, кто кого кинул. Когда все сделаем, очень внимательно разберемся. Кто из соратников на самом деле соратники, кто работал на ФСБ, кто был преступником фактически. Да? Кто грабил товарищей своих. Много чего узнаем. Да? Я думаю, что кое-кому не поздоровится. Очень серьезно. Ну, я думаю, что тебя там в любом случае не было, потому что. Потому что ты тролль. Житель Кузбасса жарил шашлыки и сжег дома соседей. Бывает такое, видите, такое. Пожарил шашлыки. Да. Вот. Бобров не есть, правильно? Кота-бегемота можно взять на революцию. Нет, вы чего? Я как-то это за него переживаю, он у меня упал один раз с ванны и сломал ногу, я извелся, представляете, его резали, там ночью в России его там что-то вставляли какие-то железки, жуть, конечно, была. Вот, Фарид пишет, дядя Слава, я с вами в и воду, как в том фильме, я буду участвовать, отлично, это очень хорошо, такие люди и сделают будущее, Hate. Потому что будущее за людьми действия. Пора переходить к действию. Да? Прямое действие ⁇ это то, что в конце концов все решит. Не агитация, пропаганда ⁇ это, конечно, все хорошо. Да? Но прямое действие. Как не зайду, Вячеслав, все с ботами воюют. Да не, я уж в последнее время вообще не воюю с ботами. Нафиг они мне нужны. Эти боты воевать еще с ними. Так, напоминаю, что вы смотрите канал «Народовластия», напоминаю, что, а, значит, под видео есть описание, там все наши кошельки, все наши почты можете написать, нам нужны сейчас а, программисты, а, волонтеры нужны а, в интернете, поэтому, если вы... Готовы помогать, я буду очень признателен. Юрий, дядя Слава, на право тело» смотрю а, вас и Николай Бондаренко. Вы топ. Спасибо. Вот на Вячеслав, есть два пути смены власти. Первый фантастический. Народ проснется, скинет власть. Второй реалистический. Ближний круг за отпущение грехов только убьет папу. Ну, может быть, просто есть еще более реалистичный какой-то, может быть, гражданин, которому не все равно, который, может быть, и не является ближним, ближним кругом, но, может быть, является охранником или еще кем-то. Возьмет просто и по уму, забьет заряд в туго, да, в башку туго. Валерий СП. Спасибо, Валерий. Артур СТ на усмотрение. Анатолий, спасибо, Влад, э, не, в, в, в, в, видал в гробу, если же, э, так, если же бред, анимание величи, то тогда не СССР, а СССР, да, ну да, согласен с вами. СССР, Союз Советских Социалистических Республик, я всегда сокращал это. Одну С, как правило, проглатывал. Как нормально. Когда присягу принимал, нормально сказал, не волнуйтесь. Андрей Надеев, Вячеслав, скажите вашу версию гибели Курска. Ну, моя версия гибели Курска, что ракета попала с этого Петра Великого. И по Курску а вот почему был произведен запуск и почему перен... ракета перенацелилась это вот другой вопрос Бордюр Соб... Бордюра Собянина очень хороший название спасибо деду за не... над надпечения надпечения гненными победу 1240-й, можем повторить, спасибо прадеду за деда, спасибо бабушке за ладушки спасибо вам, очень весело, Чилусас Арев, сейчас не оппозиция, а куча ядросов является армадой а айсберга лавирующих вокруг потерявшего берега Путанника, да, согласен Екатерина Левина спасибо Екатерина ну, вообще не, надо, не нужно вообще. это конечно так. вам сейчас это нужнее Я гораздо здоровья. да, здоровья вам вот и Шуйский дядя Слав, привет обнял покружил с уважением спасибо огромное так и смотрим что то у нас написали в студии на колесах донат, в мобильной студии. Удивляется, как-то кот упал с ванной и ногу сломал. Во-первых, он упал не с ванной, а он прыгал с ну, как, вот мебель для ванны, вот этот финал, он был высокий. Ну тоже не видела, ну какая разница там. Ну, мне кажется, он, он подскользнулся, в ванной была мокрая, как он там подскользнулся. Сольско, мокро, а он тяжелый. Он толстый. А на нем в Сбербанке лежит миллион, снимать или нет? Конечно, снимать, покупать надо было валюту давным-давно уж покупать. А как же, что, что там хорошего в Сбербанке? В лучшем случае там ничего не случится. Это в лучшем случае. Зачем вам а, такие лучшие случаи, да? Винсент, добрый вечер, спасибо вам за вашу работу на машинку. Спасибо огромное. Артем, на борьбу. Спасибо, Артем. Так, Александр Вячеслав, здравствуйте. Плохо, что люди не связывают Путина и бардак в стране. Еще хуже, когда это воспринимают как должное. Власти и правда воспринимаются как, не, как незыблемую, как сказать, чтобы дошло обратное. Ну как, я не знаю, если кто-то не понимает, что бардак связан с Путиным, да, и что власть скидывается, ему никак не объяснишь. Уж царя батюшку надо объяснять в феврале. 17-го года царя сковырнули батюшку-то, а уж путин какой царь, надо так и говорить, ну там царь был Романов, да, из рода Романов, 300 лет они были у власти, да, 304 года, да, а тут вдруг раз и, и сковырнули, а тут Вова Путин, сын одноглазый уборщицы и вечно пьяного актера. и что, мы его не сковырнем, что ли? о чем речь -то? именно так нужно. Нужно понимать, что кло... Вова Путин это клоун, и надо как о клоуне говорить. О взорвавшемся совершенно негодяе, который из себя вообще ничего не представляет. Не потрет на борьбу, спасибо. Серег Гордбор, спасибо, Серег Челусас Арев. Каждый вечер в 20.00 открываются окна, и вари с мамой аплодирует мирой матье, поющие на улице для саратовцев. Спасибо, да. Да, да. Действительно, аплодирует это точно. А, Роман, Вячеслав, предлагаю наказание для путинских троллей. Это пожизненное лишение права использования современными достижениями, включая интернет, смартфоны, медицинские технологии и прочее. В XIV веках. Ну, мы говорили об этом, да, что, может быть, не так не в такой жесткой форме. Да, ну, в общем-то, вы правы абсолютно, что они хотели устроить э, там феодализм. Ну, надо их отправить в феодализм. Правы, вы абсолютно правы. Спасибо огромное. Влад Фром из Сан-Франциско на студию. Вопросов нет. Желаю всем здоровья и не заболеть. Это очень важно. Спасибо вам тоже. Здоровья и не заболеть. Кот наоборот. Раньше я хотел много денег, чтобы увидеть мир. Но теперь я хочу... Высокий интеллект Ну, в общем-то, это достижимо Дело в том, что, конечно, высокий интеллект Как бы эта вещь такая врожденная, да? Но интеллект сам по себе это ничто Важнее не интеллект, важнее ум Интеллект это -то только составляющая и не самая большая, да? То есть это просто э, дополнение к уму, поэтому и опыт, и память, память можно развивать, и многие другие вещи, они э, делают нас умнее, и гораздо умнее. Поэтому э, я думаю, что э, если у человека обычный нормальный интеллект, стать очень умным, да, не представляется труда Да, может быть вы не будете Хокингом Не сможете там какие-то математические задачи Решать, но они вам и не нужны А многие другие абсолютно Серьезные логические задачи Вы будете решать самостоятельно которые вроде бы решаются при очень высоком интеллекте. А на самом деле не только так. Да? То есть высокий интеллект — это один из инструментов решения задач таких. А есть еще масса других интеллектов, о, инструментов. И, конечно, очень информационный мир в этом помогает, очень сильно помогает. Поэтому развивайте память для того, чтобы просто понимать, где, где искать, Какие кнопки нажимать, чтобы получать ту информацию, которую знать, куда встроить. Вот это вот сейчас самое важное. Путин президент Дураков и хапук. Так оно и есть, спасибо. А Вячеслав, вы верите в, мирное, в мировое закулисье и в глобальную дирижер? Конечно, нет. Конечно нет, но ну, понимаете, когда есть какой-то глобальный дирижер, все работает в унисон, даже э, какие-то проблемы, они очень нормально, э, так сказать, выстреливают в тот момент, когда это нужно и так далее. Ну то есть, э, если надо бить в летавры, бьют в летавры, да. Если надо э, дудеть э, в там в габой, да, дудят Габой, если скрипачи нужны, будут скрипачи, а здесь же диссонанс, жуткий, какофония. Мы видим такую-такую страшную, слышим какофонию по всему миру, что это не может быть результатом э, порядка. Да, это хаос, это хаос, самый натуральный, да, кто-то воздействует, ну как древние э, египтяне, да, считали. Асфет, да, Хаос, и ну или Исфет по-другому, и Маг, да, вот богиня и Бог, да, один Бог Хаоса другая богиня порядка. И вот они между собой все время там как-то решают, чтобы уравновешено все было, да, все, все все было уравновешено. И видите. Мы вот этой мат сейчас практически не видим. Все в полном беспорядке находится. В полнейшем беспорядке. Да, движется стратегически в одном направлении. Но это не из-за того, что есть э, мировое правительство. А из-за того, что одна общественно-экономическая формация сменяется другой. Если бы было это мировое правительство, оно бы очень сильно не хотелось, чтобы эти формации менялись. Но сделать бы ничего не смогло все равно. Поэтому... Я думаю, есть, конечно, какие-то богатые семьи, есть какие-то олигархические структуры, есть какие-то серьезные государства типа США, которые серьезно влияют на мировую политику, но в любом случае они не управляют. Есть некий Китай, например, сам по себе, есть Индия почти сама по себе, это громадные структуры. Так что, спасибо. Виссерман умный, но одновременно он дебил, в чем его проблема? В отрицании естества. Главная проблема таких, как Виссерман, это отрицание естества. Человек такой, какой он есть, со всеми грехами своими, со всеми своими положительными качествами и так далее. И естественно в человеке всегда превозобладает. А если он будет это естественно давить, в том числе и свою сексуальность, то какой бы он умный ни был, получится весь арман. <свят> Спасибо. Кто любит кошек, тот любит и свою жену. Ну, наверное, и своих детей, и, и так Но далее. кто может любить. Да, как, конечно. Это, всего. Да. А это не имеет значения кого? Жену. Спасибо за то, что вы слушаете. Еще раз напоминаю, что завтра в 17 часов с Борей мы выйдем в эфир, он нам песни споет, мы будем о чем-нибудь говорить, наверное, и не о политике, хотя стихи у него о политике. Так что приходите, будете, э, так сказать, гостями на таком бенефисе, очень классно, это хорошее состояние. В 20.00 по Москве мы все выйдем в эфир и приглашаем тех, кто, так сказать, хочет с нами пообщаться в прямом эфире, подключаться по скайпу, номер скайпа под видео есть, и по этому номеру вы сможете подключиться, выйти в прямой эфир, пишите Ивану, пишите на телеграм-канал "Народовластие", новости», там. ну, лучше, конечно, подключайтесь по скайпу сами. И завтра я жду вас. До свидания, да здравствует революция, да здравствует народовластие. да здравствует будущее.